Бодрой ночи, народ. С Новым годом. Я, честно, собиралась до весны сидеть на копе ровно. Но, как всегда, все пошло не так, как хотелось. Планы поменялись. У нас на Новый год случилась весна и снова ночной ворошиловский. Устойков не странно в это время суток. Да, что люблю новогодние праздники за то что никого не нет в общем снова отправляемся в путешествие куда не скажу пока когда приедем будем встречать рассвет покажу и расскажу не особо скажу что у нас прям город украшенный но это может быть ворошиловские не украшенные Садовой надо будет прогуляться пока праздники не закончились там должно быть очень красиво ну, поедем мы по традиции вот туда и да.